Привет. Меня зовут Макс Прайм. Сегодня видео чем заняться, когда ты один в доме. Это отличный способ, чтобы изучить ваш дом полностью. То есть вы еще не полностью изучили, вы там еще не, пот не потягали, там всякие нышпарки, там а, двери новые. Если вам, конечно же, нельзя, то, наверное, факты интересные вам заинтересовал. То есть вы все равно попробуйте. Ведь вам интересен этот дом. Поэтому, что делать в доме, это все рассмотреть. все передвинуть, если разрешают, то в следующий день у вас будет чувствовать, что вы в новом доме. Тем самым будете чувствовать дискомфорт и комфорт в будущем. Поэтому пробуйте, если нечем заняться дома, встретим, наверное, ролики вам усталость, одевать костюмы устали, чем вам заняться можем конечно же придумать э, вечеринку если вам разрешают вечеринку попробуйте потому что раньше делали а теперь отменили из-за чего наверное из-за того что каких-то плохих новостей поэтому не знаю пробовать или не пробовать но попробуйте сделать вечеринку у вас это второе что вы должны знать э, третье вы можете тоже вот не знаю, но вроде бы что вот чувствую. если вы остались дома в селе, то у вас есть чем заняться, а большинство смотрят данный ролик в городе, где вам очень тяжело чем заняться реально в доме. Вам придется изучить свой дом, изучить в трое этаж, большинство должно быть трое этаж, потому что там будет интереснее и все у вас будет. Вот, еще вы, кстати, можете изучать все предметы, анализировать, делать подвохи, и тем самым подвох себе там, для... узнать себе нужно потом, тем самым, улучшиться. А потом уже можете встретить следующие мои ролики, где я показываю, как инвестировать, чем заняться, когда там заняться, есть такое классное приложение, называется Binance, где инвесторы инвестируют каждый день. Есть ограничения а именно по покупке и продажи там um, P2P. Это где люди продают между собой криптовалюту, а не с роботом, который сейчас программирует, дает вам криптовалюту и ему деньги. Ну, в принципе, там минимально вложиться можно, меньше чем 1000 гривен, рублей и так дальше. Поэтому, с ролик до конца, следующий ролики тоже до конца. Всем удачи, всем пока. Бам.